А че ты до этого делал? А? Что до, ты до этого, до? До этого что-то делал? Так, я в столовке выполнил задание и все. Смерть, смерть, я сделал смерть. Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня я снова приглашаю вас в Among Us. В прошлой серии мы с вами предали Европу. Мы ее обманули подло и победили. И в этот раз я предлагаю обмануть Россия. и предать Россию И вы сами услышите, насколько отличаются игроки в России по жесткости Хотя, мы не знаем, может сейчас повезет и будут доброжелательные и веселые игроки А не такие, знаете, типа, да ты урод, тварь и так далее Сейчас посмотрим, короче, внедряемся Но в русское сообщество Но прежде чем мы начнем играть, я хотел бы рассказать вам об одной прекрасной новости Которая лично меня касается, только просто потому что я лично в это эмоционально Включен. Короче, у Макса и его группы Second Season наконец-таки вышел первый клипак на очень кочевый трек под названием «Чужой тебе». А вместе с этим и вышел еще и новый альбом. Короче, вы сейчас прямо можете перейти по ссылке в описании, заценить клип, и я очень вас прошу поддержать его лайком и написать приятный комментарий, потому что, ребята, ну, прям всю душу в это вложили, это видно сразу с первых секунд клипа. Поэтому, пожалуйста, переходите. Зацените и, и, ну, я опять же, я эмоционально в это очень сильно включен, потому что я с Максом уже больше года это обсуждал, э, видел все за кулиси, и мне очень хочется, чтобы эта тема пошла дальше. Поэтому, ребят, обязательно заходите, зацените и поддержите. Спасибо всем. Муа! А теперь приступаем к игре. Ссылка в описании, да. Приступаем к игре. Всем здорово, а ребят. На секунд. Все, игра начинается. А, я член экипажа. Ага, моя любимая. Есть. Свет выключили. Страшно. Страшно, когда внезапно кто-то пробегает, и ты не знаешь, что думать. Че так тихо? Неужели никого пока не убили? И даже нету это диверсии, никто не строил. Так, снизу желтый прошел. А вот и саботаж. Я не успею этим заняться, я туда даже не побегу. Хорошо, желтый это, кажется, не враг. А вот Али... Нет, он стоит провода делает, так что все окей. Вот если сейчас меня можно убить даже так, что я не пойму, кто это сделал. Неужели никто еще никого, ничего не убил? Так, это Али... Странно, что он на меня так метнулся. О, наверх. Слушайте, я уже почти все свои задания выполнил. Осталось вообще всего ничего, я все, все задания выполню. Почему никто не убивает никого? Ах ты, тварь! Фух. Так, yeah. смотрите, получается, нашел попу, а кто, кого рядом видел еще? Никого больше. Пришел, получается, от медицины, я все там выполнял. Я все задания выполнил. Пришел туда просто смотреть по камерам. Дайте убийцу, и вижу там труп. Да, вроде желтый был в ты же меня, ты со мной да, был, примерно, в медицине? А. Да. Кто сейчас был в электрике? В электрике, в электрике я был шорный. Я, я, и... и... я все выполнил. Я тоже все выполнил. У меня осталось я два задания, в а кислороде нет, и еще нет, рядом нет. там, навигации, по-моему. Если эти убийства были свежими, ну, то есть их недавно сделали, значит, а... Это не я и не край. мы были справа в навигации вообще рядом. Конечно, где-то был под справа. Я сейчас был, где кислород, О-2? О-2, какой части кислород? Ну вот я только успел забежать к ней, и сразу тревога поднялась вот это вот. Так верхняя или нижняя часть? Которая О-2 комната называется, да. Тебя там не было, я тебя не видел. Ну так я бежал, говорю, туда, прям к ней. Я вот сейчас рядом с ней остался. откуда ты бежал? Я бежал с верхней части, с верхней комнаты. Ну получается столовая, потом справа еще одна комната, я забыл, как называется. Оружие, по-моему, оружие. Оружейная, и доля, вниз пошел. Да. до этого, до оружейной. Ты же как-то забежал в эту оружейную. Ну, и, и со столовой, столовой получается, да. До столовой, до столовой. Так, до столовой, я был где провода, где электричество, короче. Кто-то видел тебя? Я не знаю, кто-то меня видел. я его не видел, я видел черного. А кто это со мной говорит, кстати говоря, мне вот интересно. Это говорит Розовый. Я был с красным, я не мог сделать это, если это два даблкил, я не мог это сделать, потому что я был рядом с красным. Полил. палил. Да. Когда свет Желтый ты через верхний реактор а то есть ну, коричневый где-то снизу да, реально пробила. За кого? Короче, я, ски я скипаю. Это, возможно, оранжевый и оранжевый, коричневый, фиолетовый. Да это может быть и розовый. На меня. По -по Похоже, это розовый, он типа начинает тут свои. Как правило, на обвинение, особенно когда так все запутано, кидаются в первую очередь те, кто, у кого рыльца в пушку по идее. Так, Попа, я ему доверяю вот всецело. Я настолько ему доверяю, что мне лучше бы быть вместе с ним. Нет! Сразу скажу, это не я. Я сканировалась черный мужик. Да, да, да, да, я подтвердил. Это не черный и не красный. Я был рядом с красным. Красный не убийца. То есть, коричневый, ты не должен убийца, потому что я был рядом с красным. Где убили? Давайте скажу, где убили. навигации, потому что я был на камерах и видел, как желтый с оранжевым забегал и оранжевый. Желтый объяснись. Я вниз же побежал. Да, да, стоп, да, где желтого да, ты да, видел? Да, где да, ты, да, ты желтого видел? На камерах мы, ребят, а. он забежал с оранжевым. Я прям это четко да. видел. Когда голосование началось, перед этим желтый пробежал мимо меня в кафетерии и побежал как раз таки туда вниз, в сторону навигации. И мне кажется, ты не желтый. Коричневый, не пытайся гнать на меня, потому что я был рядом с ним. Не, погоди, там, стой, стой, а мне. где ты был? Где ты был? Какое у тебя задание было? Я сейчас говорю грубой камерах. Ты я сейчас был на камерах, вылез. а я что ты таски. перед этим делал? Я просто бегал, у меня все таски... Просто влияют. бегал? А у тебя последнее задание было? Какое у тебя, последнее, последнее, было? Какое у тебя задание последнее было? Это в медицине образцы выбрать, а предпоследнее это провода сделать в столовой <связывая> сверху, с левой части. Окей, хорошо. Ну, побежал в реактор туда, ну просто побегал в реакторе, посмотрел кто есть, забежал в камеру, посмотрел на камеру и... Желтую бил оранжевого. Не пытайся задефать своего, потому что я эти в прошлой игре подозревал. В смысле своего? В смысле своего? Ну ты спроси, что я делал. Я уверен, что он забежал туда. Бегал за Окей, я, я тоже. Знаю, я воздержусь, что... я фиг знает пока. Сама голосовать не будет. Слушай, тогда я, я проголосую за тебя на всякий случай. Ты что-то слишком много трендишь на всех. Ну, против желтого привели очень много пруфов. Прощай, желтый, я верил в тебя. Так, ну давайте побегаем всей толпой теперь вместе. <laughs> Все стоят просто вместе. Так, давайте пойдем куда да, походим. Опа. Давайте я вам что объясню пару а, вещей. Да. не желтым? Так. Было трое трупов. Получается, да. если сейчас было два импостера, мы были все в группе, ну, кроме красного. Не было красного. Красный да. а, гарантированно невиновный. Это игры черный. Черный тоже да. невиновный. Да. А, в группе были светло-зеленый, коричневый, я и а, фиолетовый. Если да. бы здесь было два импостера, игра бы уже закончилась. Остался один импостер. Почему красный не импостер и черный не импостер? Сканировали, сканировали. Не думали, думали, у вас сейчас очень вспоминаем. искусные а импостеры. Я не вообще не, не понимаю, живого. кого подозревать. Я, я бы голосовал сейчас за коричневого. Но Нифига себе, так-так-так. А сказал, я буду я голосовать я тогда против э, э, розового, Потому что ну, Хорошо, у него да. больше всего доводов про всех. И он всем доверяет, кому надо. И ну, такой, да э, а этому точно не, не доверяют. Я тебе говорю, тогда бы поставил кого-то другого. Да я не знаю, что бы ты потом бы там сделал, если бы ДКБ во рту выросли грибы, короче, ты больше всех говоришь, и у тебя на все есть ответ. Вот это меня больше все mm -hmm. смущает, потому что, типа, сейчас, я знаю таких находчивых сказать. людей, которые могут ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и почему-то да красный стопудов пудов не виновен, и черный давай стопудов пудов не виновен. Давай сначала коричневого, давай сначала тебя, а потом розового посмотрим. Да, может, ну, типа, я бы спать. лучше сначала давай туда давай, розового давай, быть, давай, я я потому что я уже все свои задания выполнил, и вы только сейчас сольете просто своего же члена экипажа. Но, ну, если ты выполнил, то ничего тогда страшного. Я Черт меня слил. Ребят, победит сливайте победитель. розового. Потому что он технично меня слил, короче. А! Блин! Вы типа рот не раздевайте, когда вам льют в уши. Черт, Просто молодец, парень, конечно, очень прям, да, ла-ла-ла-ла. Я уверен, что скорее всего это он. Так, только что убил. Кто убил-то? Красного убили. Кто рядом с ним стоял? Я даже не успел заметить. Фиолетовый да, отошел. Да, Черт, да, ты да, вроде еще да. в стаке, да, был? Нет, а я, я вообще вниз ушел. Зеленый, Вы почему ты еще не говоришь? Зеленый. Ну, они... я, типа, укейл в толпе я не могу ничего сказать в свое оправду. Ну, Потому что ты, какая-то был на топ теле, которого убило, все залета шли. Серьезно, чел. я же не могу ничего сказать в свое оправду. Так, они вышвырные тайфуны в итоге. Конечно! Прости! Я самозванец Задание, задание Вот здесь Скачиваем данные Так, я был в навигации Теперь пошел щиты чинить Типа провода в хранилище Так, засаботировали Бежим, бежим, бежим Так Все, окей, ладно Вентиляция! Смерть, смерть, я сделал смерть. Так да где? Так где? Фиолетовый рядом с реактором стоял, короче. Фиолетовый что-то мутил. Так, я сначала пошел в столовку два задания, потом в навигации выполнил, мусор выбросил, в админке был. А сейчас ты какое задание делал у этого? С проводами. Ну, значит, это не фиолетовый. Наверное, это тоже. -то. Кто еще сказал, что я думаю, это фиолетовый? Все, по крайней мере все, по крайней мере, все сказали. Я отливал бензин в верхнем реакторе и видел сосуки, ну типа фиолетовый, как он только подбегал и типа он, видимо, сразу на здание, то есть он бы не успел убить, потому что я отлил бензин, спускаюсь вниз, а он стоит, делает за задание. За фиолетовый С Скипаем, конечно. Ну вот, красный и розовый. Красный и розовый, окей. Потом мы вот такие, хоп. Опа, вентиляционную. где как куда управление. вот я конечно думал, фиолетовый это не мавна сейчас он подозрительно делал долго набирал канистру он там уже ну типа стоял, а я только подбегаю и закончил раньше набирать канистру чем он уже вот. второй а, раз а фиолетовый а? да короче кто-то еще видел фиолетового кроме меня да, э -э когда он уже все сохранились я видел фиолетовый может что-нибудь сказать почему так долго канистру набирал может быть голова почесалась, но не знаю, ну это тупой просто А Вер вверх бежал зеленый в админку, когда я видел Я и... синей видел рядом и с админкой нет, Доктор стоял на камеру. Ты всю игру стоял на камерах? Да, я, я сделал задание рядом с камерой эти провода И пошел на камеру сразу Примушу часть стоял С кем забегал желтый в управление? Он забежал, и он видимо карточку делал и умер там С кем он забегал? Но я видел наверх побежал зеленый и фиолетовый я видел. Ребята, а 10 секунд, что, скипаем а, или как? Давай я дам фиолетовый. Мне кажется фиолетовый. Я бегать у меня все задания сделаны. Что? Как я под конец решил все. Пойдем посмотрим по камерам. Ребята, смотрят за мной, блин. Черный, черный подозревает, кажется, меня. Два самозванца бегают в этой комнате. Теперь получается, если я отсюда выйду, то будет подозрительно очень. Мы просрали? Мы просрали! Мы просрали! Типа что, все задания свои выполнили, что ли, да? Так, я опять член экипава. Опа! Только что двери закрыли, и кто-то пригласил. Я нет, я вообще с той стороны не был. Блин, я был в навигации, я фиг знает. Я был в админку. Я был с фиолетовым в электрике. Я скипну, короче. Походу на да, у нас нет да. информации. Скипаем? Давайте а, скипаем, да. В админку надо будет загрузить данные. Так, мимо меня Лероб пробежал. Опа. Я краем глаза увидел в электричестве розового и фиолетовый выбегал. Тут труп лежит. Давайте, ребят, по очереди. Фиолетовый, ну чё, чё делал? Так, я пошел в электрику, да выполнить задание. Я не успел, довыполнить. выполнить потом. Я пошел в мед, колбы доделать. Потом вырубили свет. И я побежал вниз по генераторам и там я встретил какой-то цвет, я не помню. Я тоже забежал в электрику, то есть чини свет. И передо мной вот этот оранжевый убил. Я убил, так хочешь сказать? Да, я убил. Ну да, ладно. Я в электрику после всего этого забежал. После всего как убил? Или как. Я сейчас выполнил задание в реакторе, там то черный стоял, он видел. Да, я видел, видел, видел. Я видел там фиолетовый пробегал. И розового, я крашком глаза заметил в этой темноте я стоял Да Я не верю Он врет, получается? Ты там не я стоял? Сто... Я забежал Он там стоял и не репортил труп Я не стоял, я, я а забежал вы... через гранили А, он, он не репортил, да? Окей Так, кто че он убил, зарепортил? В тубике Пока розовый Так, интересно, он был ли он? Непонятно. Mm. Так, мы в админке все закончили. Нам осталось-то всего ничего. Давайте посмотрим. Вот с нами Алена. Она бежит в реактор. Потом. Вот здесь я не помню, что это за местность такая. Желтый бежит из навигации вниз. Алена бежит в сторону кафетерии. Опа! Оружейная. Я побежала в навигацию и увидела там труп. А, нет, я вот... Вот. А кто-нибудь а. кто был рядом сооружейный? Кто-нибудь видел? Окей, -а. okay, у меня пока нет подозреваемых. Я по камеру смотрел, никого да не смотри. видел. Да, возможно, кстати, это фиолетовый. Он тоже в лекарствии тогда пробегал. Я в прошлом раунде через генераторы бежал. А часто где был? Сейчас я в навигации. То есть ты был прям Но рядом с местом, миг. где убили? Ну, как да. рядом? Ну, типа да, да. соседний комната. Приближенно. Ну, было. Да. А что ты до этого делал? А? Что до, ты до этого, до этого, делал? этого что ты делал? Так, я в столовке выполнил задание, и все. Окей, ладно. Ну мы на всякий случай, короче, против тебя, окей? На всякий, перестрахуемся. Ну про, если это не ты. пока. Есть! Хорош! Бегом? Так, в навигацию начну. Тут читер есть кто-то из нас. Да. Кто-то читер подрубил, пацаны. Теперь мы еще выясним, кто здесь читер, да? Скорее всего, рядом со мной был, но типа как-то спор уже оказался. Но окей, допустим, он на, может быть мирный, но я его подозреваю в читах. Я не знаю, я скипы. Я скипы. Так, пойдемте вниз, короче. У вас есть подозрение на то, что читер в комнате. Алена бежит в сторону двигателя, Чебурашка, Али бегут все в сторону двигателя. В реактор бежит Бабабой, Чебурашка и Али. Ой, блин, как много людей бегут. Опа, побежали. Чего вылезли из винтов? Кто? А, ну, как ты зашел в мидпункт, Кто-то на камерах стоял, видел, как я забегал в мидпункт? Ну, надо вот кто и... стоял, пусть скажет. Может я забегаю, впереди бежит желтый, он пробегает дальше, я забегаю в медпункт, там два задания. Кто э, вылез из вентиляции? Я что-то не понимаю. А я вылез, просто несколько... я иду в медпункт, там стоит уже розовый. А, Но розовый. Если он, он говорит, что его видели на камерах, кто стоял на камерах, он его видел. Кто стоял на камерах? Если нормальный человек стоял на камерах, то он видел, как я забежал. Я был на камерах mm -hmm. какое-то время, я видел, как э, на самом деле я видел практически всех, и все бегали, вот я... все бегали там по коридорам. Я не видел, чтобы кто-то там внезапно откуда-то появлялся, типа из какой. Ну, пусть это я побегу с этим розовым, если он меня убьет, то скорее всего будет. Он... Ну, мы будем бегать. А может сделать так: типа мы пойдем за ним, и он сделает задание, и если вот таск э, увеличится, то это не он, а если нет, то это он. Ну, вот. и... Сейчас все за моим чуваком будут следить, надо грохать всех. Типа <реклама> <плама> <плама> <плама> <плама> я тоже буду бегать за ним, следить. <плама> <плама> смотрят, все смотрят, как он выполняет задание. И я такой, да, интересно, И, знаете, как будто студент экзамен сдает. Такие подохнем. Опа ты там вообще ничего не делал. Вы понимаете, что таска не всегда, во-первых, заполняется. Все будет там... не делал, только ты это делал. Ты понимаешь, ага. делал еще задание сверху? Потому что 10 заданий, ну тут ты... вот э, так... минут 5, 8, 5 9, 10, 5, 4, 5. 25-го черв. Все... Все стояли с тобой. кто-то задание делал. Задание делал только ты. <свят> <свят> кто-то же там не был с нами, кто-то где-то еще бегал. Тем более умер кто-то. Даже не заметил, что кто-то кто сдох. Все пошли налево, а доктор Уили пошел на пол. Он сверху <свят> уже вроде задание выполнял по цифрам вроде. Бежал, а оттуда тогда последний остался? Коричневый я видел, потом... С нами еще кого-то а не тоже, было, по-моему, в группе, да? Я, я самый первый выбежал. Синий был. был с вами. Получается черный и фиолетовый остался, да? А, типа, это... я с вами был, был да. вниз убежал, вниз убежал мусор выбрасывать, который... Котором? Собирал... А я чем... <э <checked wise> <serves> um... Получается, черный убежал вниз, да, и, типа, и, и у нас один труп внезапный И доктор умер Слушай, я короче против черного на всякий случай Мы вслух, пошли в экспериментную, это получается все кроме белого и черного А белый умер, получается черный Слушай, да, давай, я короче просто Давайте проведем черного, потому что рисковать стрёмно нас уже типа мало осталось Да, я таск уже пополнился, возможно... Я не стал первым Ха-ха-ха, обращай, черный есть. Значит, смотри как сделаем. Типа. Типа. Так, блин. 11 секунд нельзя убивать никого. Полный отстой. Yes! Хорош! Прекрасно, прекрасно было сейчас. <laughs> Просто отлично. Юджина, мы попадем в видео? Фиг знает, фиг знает. Посмотрим. Я только понимаю видео. Очередной выпуск закончился очередной хороший, хорошей такой приятной победой в роли самозванца. Это очень приятно. Надеюсь, вам тоже понравилось. Надеюсь, вы хотите увидеть больше видосов по этой игре. Игра реально прикольная. Она такая простая и вызывает столько эмоций. Надо будет позвать своих корешей. Макса, может, позову. Он вроде как горел желанием тоже вместе со мной поиграть. Так что, может быть, следующий выпуск будет вместе с ним уже. Короче, ребята, огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам, понравилось, ставьте 1000 лайков, подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик и зацените другие мои прохождения. Все ссылки на плейлисты будут в описании под видео. Не забудьте про мои соцсети, а также следите за моими э, телеграмами. Короче, за все моими соцсетями, потому что там скоро появится или уже появилась на момент выхода этого видео информация о комиксе, о том, где можно будет его почитать. Комикс Game с который я мучу. Мой собственный оригинальный комикс. Отлично, короче. Прекрасный день, прекрасное настроение. С вами был Юджин и всем пять!